Может показаться на первый взгляд что это что-то такое простое да то есть зависимый человек наверное он такой э, несчастный там чуть э, такой да как говорят который ничего не может от всех зависит ну это не совсем так зависимый человек может быть также агрессором и психопатом как это не удивительно сейчас прозвучит но обо всем по порядку. Сначала попробуем еще раз такими, но ну, эта тема настолько обширная, что читать сейчас научный доклад не получится, я только пройдусь по главным вехам, которые помогут людям, столкнувшимся с этим или не знающим о том, что они, может быть, в этом уже живут, да, лучше понять себя и других и грамотнее построить отношения. Потому что если мы понимаем, с чем мы имеем дело, да, с какой проблемой, то мы, соответственно, имеем инструменты, как, как с этим жить, да, что с этим делать. Вот. Поэтому, ну, попробую так вот по главным пройтись вещам, что такое зависимость, как таковая, да, когда мы это видим. Например, когда человек абсолютно его поведение данного человека очень сильно зависит от мнения других. Вот просто невероятно. Человек говорит, я никогда там перво не выступаю, не лезу вперёд. Да, я всегда полагаюсь на мнение большинства других людей, подстраиваюсь под мнение начальства, под мнение большинства, держу нос по ветру но он считает, что он осторожный человек да и поэтому он так делает на самом деле человек очень зависим он не знает, какое решение принять в этой ситуации ждет, наблюдает, что сделают другие таких людей даже можно встретить порой за рулем автомобиля, когда сложно перекресток и человек еще пока не очень ориентируется он смотрит, куда едут другие и туда я поеду. Да, и туда я поеду, значит это правильно. Ну, то есть вот мнение да, большинства над ним давлеет, и он сам принять решение, просто боится. Он боится совершить ошибку. Он может что-то принять от себя, но боится совершить ошибку. Поэтому он ждет, что делать большинству. От оценки других людей зависит вот тот самый синдром самозванца, да, когда человек вроде хорошо работает, вроде все понимает и умеет, но оценка других это для него вот вообще катастрофа, он боится, а вдруг сейчас придут и увидит, что я что-то не так сделал, да? и тогда такие люди действительно тратят свою энергию на делание, переделывание, на соотношение себя с другими. То есть внутри себя нет ладо с собой. зависимость от мнения других, от оценки других, от того, как сделать другие. То есть подражать другим для того, чтобы не совершить ошибку. Есть другая крайность. Страх навредить другим. Вот я сейчас, я всегда действую, говорю очень осторожно, говорит такой человек, а вдруг мои слова кого-то обидят, а вдруг мои слова, моим поведением, там, то есть этот человек просто боится очень осторожничает, да, вот в разговоре с другими повышенно деликатничает. Или не, если он этого не сделал, он потом переживает и думает, боже мой, а вдруг я вот так сказала, а Маша обиделась, а вдруг Даша там не так меня поняла, а вдруг это, потом перезванивает, там снова пишет, говорит, вы знаете, я вот это не хотела сказать, я не это имела в виду. И это тоже зависимость, да, страх тоже как зависимость.